Тема моя называется «15 минут рационального мышления». Я буду рассказывать про то, как строятся логические рассуждения, как в них легко ошибиться и как можно постараться в них не ошибиться. Но начну я немножко с другого. Начну я с математики. Математика — это наука. Ну как мы математики немножко снопски говорим, что это самое чистое знание. Реально это единственная естественная наука, которая имеет дело с тем, что называется идеальными понятиями, с идеальными моделями. Физика, химия, биология имеют дело с реальным миром. То есть, несмотря на то, что математика к нам пришла из реальных проблем, из проблем физики в том числе, слово геометрия вообще значит землемерие, математика современная имеет дело с идеальными задачами, и любое применение математики прикладное — это некоторое натягивание совы на глобус, применение модели к реальной жизни. Таким образом, основной инструмент, оперирует, которым оперируют математики, это чистый разум. Это все, чем занимаются математики, на самом деле строят рассуждения. Вот у нас есть, ну скажем так, гуманитарии, социологи, психологи. Психологи считают, что, они, что социология — это прикладная психология. Биологи считают, что психология — это прикладная биология. Химики, в свою очередь, считают, что биология — это прикладная химия. Физики считают, что на вершине этой пищевой цепи, а математики такие из угла. «Эй, вы что там?» Таким образом, логика — это основной инструмент математики, поэтому я рассказываю именно про нее. Был такой известный человек, Льюис Кэрролл, который помимо того, что был писателем, был еще и математиком. В своих произведениях об Алисе он... Оставил нам много прикольных каламбуров, много того, что называется классическим английским юмором, а также примеры общения с логикой. У него есть отличный диалог между Алисой и Дронтом Дадо, где дрон делает Алисе замечание, как старший. Говорит, думай, что говоришь. Очень часто вообще кому-нибудь хочется это сказать в жизни. Думаешь, ты говоришь. Алиса ему вполне логично возражает. Говорит, я и так всегда говорю, что думаю. Дальше у них полемика интересная и, собственно, начинается с того, что дрон говорит «Алиса, ну это разные вещи, ты, но ну ты бы еще сказала, что вот то, что ты говоришь, я вижу, то, что, я вижу все, что ем. По-твоему, это то же самое, что я ем все, что вижу?» Вот почувствуйте разницу. И сейчас я расскажу о методе, при помощи которого можно постараться не запутаться в том, где одно, а где другое. Метод этот назван по имени двух математиков, одного великого, одного известного. Называется он «Круги Эйлера-Вена». Вы их совершенно точно видели, потому что огромное количество мематиков в интернете связано с этим. Но и давайте разбираться. Смысл в том, что мы будем рисовать кругами либо какие-то множества, либо события. И вот давайте отмотаю немножечко назад. Вот это вот как раз типичный пример пересечения трех разных множеств. Но у нас ситуация немножко другая. У нас вот такая ситуация. Значит, Давайте сначала разберем. Значит, Слева у нас случай Алисы, справа случай ну, какого-то абстрактного Робина-Бобина-Барабека. Итак, случай Алисы. То, что мы едим, является частью множества того, что мы видим. То есть бывают предметы, которые мы видим, но не едим. Но не бывает предметов, которые мы не видим и при этом едим. Иначе, если бы такие предметы были, то этот кругляшочек вылезал бы за границы большого круга. Там наоборот. Все, что мы видим, мы едим. Вот оно внутри лежит. Но еще, наверное, существует что-то, что мы можем есть, при этом не видя. Может быть, его нет. То есть, может быть, вот эта вот прослойка, она пустая. Тут как бы не можем ничего про это сказать, когда говорим фразу «мы едим все, что видим». Так, вот такой вот метод, Сейчас давайте попробуем его поприменять на разных примерах. Все вопросы построены следующим образом. значит, Дается суждение, которое мы принимаем за верное, и дается три гипотезы, про которые спрашиваются, они верны либо неверны. То есть верное суждение в данном случае говорится такое. Когда вы спите, вы всегда мухряете. И есть три гипотезы, про которые мы сейчас будем понимать, они верные либо неверные. Первая гипотеза. Если вы мухряете, значит вы спите. Вторая гипотеза. Если вы не спите, вы не мухряете. Третья гипотеза. Если вы не мухряете, значит, вы не спите. А Кто-нибудь может вот так вот на глазок? Вот Кто считает, что первая верна? Один человек. Отлично. Давайте демократию ведем. Кто считает, что вторая верна? Один человек. Кто считает, что третья верна? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Меньше большинства – Закон в первом чтении не прошел. Вот. Итак, давайте разбираться. Вот это тот же самый текст, это честное слово копипаста. Значит, давайте нарисуем круг. Это будет событие, что мы спим. Нам сказали, что когда вы спите, вы всегда мухряете. То есть событие «спим» — это под множество событий «мухряем». Мы можем мухрять, но при этом не спать, наверное. Ну, то есть это не исключено. Но мы не можем спать и при этом не мухрять. То есть смысл этой фразы в том, что круг спите, целиком внутри круга мухряем. А теперь будет несколько проще разбираться с утверждениями. Так, если вы мухряете, то есть находитесь внутри большого круга, значит вы спите, то есть находитесь внутри маленького круга. Строго говоря, это утверждение может быть неверным потому что можно оказаться где-нибудь здесь. Второе. Так, а кто-нибудь вообще понял? Просто я объясняю, может, все уже давно поняли. Второе, верно или неверное? Неверное. Так, хорошо. Третье. Кто считает, что третье верное? Так, демократия у нас оказалась права. Ну, Давайте проверим. Если вы не спите, вы не мухряете. То есть, если вы вне красного круга, то вы и вне большого круга тоже. Это утверждение тоже неверное. По тем же причинам мы можем оказаться где-то в этой полосочке, тогда мы будем вне красного круга, но при этом внутри синего. Третье. Если вы не мухряете, то есть находитесь вне синего круга, то утверждается, что вы автоматически будете вне красного. Это утверждение верно. Потому что вот это все наше желтое поле, оно вне красного круга. Давайте мы разберем еще один пример. У меня есть еще третий запасной пример. Мы его оставим на часть с вопросами, если вопросы будут. Итак, значит, говорили, что духни и острые, и твердые. Оказалось, что это вовсе не так. То есть мы отрицаем утверждение, что духни одновременно твердые и острые. Три гипотезы. Итак, первая. Значит, на самом деле не твердые и, мя и мягкие. Вторая гипотеза. На самом деле духнет тупые или мягкие, или и то, и другое сразу. Третья. На самом деле не тупые или мягкие, но не то, и другое сразу. Кто голосует за первую гипотезу? Нет желающих. За вторую? Раз, два, три, четыре, пять. И моя близорукость. За третью гипотезу? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Слушайте, у нас настоящий демократический выбор с двумя турами. Значит, во второй тур вышли вторая и третья гипотезы. Давайте разбираться. Значит, у нас есть множество острых предметов. Все острые предметы в мире можно считать. У нас есть э, зеленый, это вот, вот, вот, этот, вот этот вот круг. То есть это не только этот полумесяц, это вот именно круг. Э, это твердые предметы. И есть их пересечение. Это предметы одновременно острые и твердые. Вот он такой коричневенький у нас в серединке. И наше условие состоит в том, что дукни не лежат вот в этой вот области. Все, что мы знаем, что дукни не лежат в этой области коричневые штучки в серединке. Давайте разбираться. Значит, Первое утверждение. На самом деле духни тупые и мягкие. Значит, утверждается, что духнет тупые и мягкие. Нет, это не так, потому что духни могут быть здесь, а духни могут быть здесь, а не на желтом поле. Второе. На самом деле духни тупые или мягкие, или и то и другое сразу. Тупые – это все, кроме красного. Мягкие – это все, кроме зеленого. А и то, и другое сразу, это желтое. И вот все это вместе, это как раз вот пересечение этих множеств, это получается желтое. Правильно или неправильно? Нет? Неправильно? Все, все вместе получается как раз все, кроме коричневого. Я чувствую, что я начинаю вас запутывать, кстати. То есть я буду на вашем месте уже начал не понимать. Давайте, пос... Давайте третью рассмотрим. Итак, на самом деле дух не тупые или мягкий, но не то и другое сразу. Итак, что такое тупые или мягкие предметы, но не то и другое сразу? То есть эти предметы, они острые, но, мяг... острые, но мягкие. Эти предметы, соответственно, твердые, но тупые. Нам известно, в свою очередь, что дух не лежат вне вот этой вот серединки, Таким образом, они могут лежать не только здесь или здесь, но еще и на желтом поле. То есть третье утверждение тоже не верно, а верно второе. Сейчас я хочу рассказать про то, что вот все эти фокусы, все эти разбирательства, они на самом деле имеют отношение к жизни. В частности, у меня есть личный рабочий опыт, связанный с такими вещами, и связанный более того с медициной. Значит, мы занимались автоматизацией диагностики, создавали экспертную систему, которая позволяет, помогает врачу ставить диагноз. Смысл был в том, что по набору симптомов нужно было понять, насколько вероятна та или иная болезнь. И характерный пример у нас, ну, сейчас я рассмотрю, естественно, абстрактный пример и упрощенный, но ситуация у нас была примерно такая. Значит, диагностировать мы будем воспаление хитрости, как многие уже прочитали, и анализировать будем два симптома. Первый симптом – это отваливается хвост, второй симптом – это ломит лапы. Мы будем считать, что у нас есть два пациента, Вася, значит, с хвостом и Петя с лапами. И наша задача будет выдвинуть, ну, сформулировать вывод относительно того, кто из наших пациентов наиболее вероятно болен воспалением хитрости. То есть задача такая, если нужно выбирать, кого ровно одного из них лечить от воспаления хитрости, то кого бы вы выбрали. Дополнительно нам известно, что 95% людей с воспалением хитрости, которые мы диагностируем, Значит, у них действительно есть симптом такой, что отваливается хвост. Однако еще известно, что хвост отваливается при множестве других разно... разнообразных распространенных болезней. Также известно, что всего 5% людей с воспалением хитрости наблюдается симптом лапы ломит. Однако лапы ломит только при воспаление хитрости, а также еще при таком редком заболевании тропической скарлатине. Итак, ну ладно, у кого гипотеза, что Васю нужно скорее лечить? Так, понятно. Раз, два, три, три. три, три, моя близорукость. Кто за Петю? Ох, ты ж блин. Ну ладно, ну лечите Петю на свою как бы страх и риск. Давайте разбираться. Итак, значит, вот этот овал по научному эллипс. Это как раз наше воспаление хитрости. Значит, нам что нужно понять? Нам нужно понять, находится ли наш пациент вот в этом овале, в том или ином случае. Значит, это у нас Петя, если не путаю, а это у нас справа Вася. И что нам дано? Про Петю нам дано, что у него лапы ломит. То есть на самом деле вот этот вот круг лапы ломит, он небольшой по сравнению с этим эллипсом, он занимает всего 5% от него. Но с другой стороны, нам известно, что вот совсем чуть-чуть он выдается, только вот из-за этой мерзкой, редкой там какой-то тропической болезни он выдается за, за границу этого эллипса. Обратная ситуация, соответственно, у Васи, у него отваливается хвост. И вот этот вот симптом отваливания хвоста он почти полностью заглатывает наш эллипс. Но проблема в том, что кроме, а, от, кроме воспаления хитрости, у нас есть еще огромная территория, усеянная самыми разными причинами, болезнями и прочими гадостями, из-за которых может отваливаться хвост. Таким образом, если уж случилось у человека ломление лап, как бы редко это ни бывало, то, наверное, он находится все-таки здесь, а не здесь. Может быть, в нижней части он находится, мы не знаем. Но высокий шанс того, что он находится здесь. А если у него случилось отваливание хвоста, то это, ну, это основание заподозревать, но это еще не причина начать лечение воспаления хитрости. То есть я свой выбор делаю в пользу, соответственно, петис, у которого лапа ломит. И это достаточно характерная ситуация и ситуация, в которой иногда врачи ошибаются, путая эти вещи. То есть, когда какой-то какой симптом очень характерен для болезни, ну, например, вот есть такой параметр креатинин, он в крови подскакивает для большого количества почечных болезней, там практически для всех, то часто только на основании этого ставит диагноз, это ошибочно. А бывают очень редкие странные симптомы, например, острая боль в большом пальце стопы, которая, если не перелом, очень часто указывает на подагру. И вот это вот аналог как раз нашего дела. Они случаются редко, но если уж случились, то, наверное, указывают на болезнь. Так, ну на этом я э, с этим примером заканчиваю. Это, в общем, крайний пример нашей лекции. Вот это я вам нарисовал инфографику про то, как я считаю устроены 15 на 4. Надеюсь, вам понравилось и можно переходить к вопросам. Понятно. Какая польза кукурузным полям? Отвечаю. Итак, вы спросили, как это все связано с математикой. Собственно, еще одна вещь, про которую вот я не успел рассказать. Давайте тогда расскажу вас животрепещущих вопросов нет. Такой исторический анекдот, что, ну как я уже сказал, все, чем занимаются математики, это плодят рассуждения. Мы эти рассуждения, которые никто раньше никогда не обнаруживал, например, что сумма квадратов катетов прямоугольного треугольника равна квадрату гипотенузы, там и другие, это вот Пифагор говорят, что обнаружил, другие утверждения, мы их называем словом теоремы. Вот был такой известный математик, венгерский Альфред Ренье. Вот он говорил, что математик это такая машина, которая кофе перерабатывает в теоремы. Вот. А вообще, вот сам, мне очень нравится сам подход к синтезу информации, из ничего делать что-то. И это на самом деле популярный, опять-таки, сюжет. Вот, например... Один персонаж такой говорил, я на английском сначала цитату скажу. I'm just drinking and knowing things. Я просто пью и узнаю вещи. Вот, это был такой Тирен Ланнистер в э, тизере шестого сезона Игры Престолов, с выходом которого, кстати, я вас поздравляю. Вот, тоже, тоже был наш человек.